Всем приветики! Спасибо вам огромное за поддержку и комментарии. Мне очень приятно. Не забывайте, подписывайтесь на мой канал. Ну а сейчас, как обычно, анекдотик. Сидят бабка с дедом, молодость вспоминают. И дед бабке говорит, слушай, а давай как раньше. Я буду сидеть возле сарая. А ты придешь ко мне на свидание и пойдем мы с тобой на сеновале поваляемся. Бабка, хорошо. Пойду, к я немножко м -м, приоденусь. Дед оделся, сидит возле сарая. Бабки час нету, два, три. Я думаю, пойду, ка я посмотрю, где моя бабка. Ворчит, идет домой, открывает дверь, смотрит, а бабка сериал смотрит. Ты чё? Бабка, а меня мама не отпустила.